Филе белой рыбы в лимонно-масляном соусе, очень простое в приготовлении, будничное блюдо, которое не отнимет у вас немного времени, немного энергии, девиз блюда, просто, но вкусно. Филе белой рыбы в лимонно-масляном соусе, простейшее блюдо домашней кухни, для приготовления которого подойдет практически любая белая рыба, продающаяся в каждом современном супермаркете. Соус тоже готовится из простых и всегда доступных ингредиентов, поэтому блюдо можно смело вносить в разряд простых и дешевых, однако как вкусно получается, вы даже представить себе не можете. Список ингредиентов, в конце видео. Филейные кусочки белой рыбы хорошенько промываем и обсушиваем при помощи бумажного полотенца. Рыбу солим и перчим, обжариваем с двух сторон по 2-3 минуты до готовности. Параллельно этому, в кастрюльке растапливаем сливочное масло. Туда же выдавливаем лимонный сок, добавляем цедру лимона. Ставим лайк и подписываемся. Получившуюся массу солим и перчим, хорошенько перемешиваем, и наш соус готов. Только что обжаренную рыбу подаем с только что приготовленным соусом. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся! Вот из чего готовим блюдо. Филе белой рыбы, 8 штук. Лимонный сок, 1 столовая ложка. Сливочное масло, 2 столовые ложки. Лимонная цедра, по вкусу. Оливковое масло, 1 столовая ложка. Соль, перец по вкусу количество порций 34 не пропустите самые вкусные подпишитесь выразите свое мнение в комментариях всем марии удачи и дачи у марии увидимся